はい Голокольчики звенят, барабанщики гремят, а люди-то люди, ой, Илюшеньки, люли, а люди-то люди на цыганочку глядят. А люди-то люди, ой, Илюшеньки-люли. На цыганочку глядят. А цыганочка-то Барабанщики-то Войца поет, я плесунья, я певица, Ворожить, я мастерица. Я плесунья, я певица, выразительная мастерица. О, люди-то люди, ой, люшеньки, люли. люди-то люди, на цыганочку глядят. Люди-то люди, ой, Илюшеньки, Люли, а люди-то люди на цыганочку глядят. Ой, люшенькие люди, люди-то люди, На цыганочку глядят. Ой, люди-то люди, ой, люшенькие люди. люди-то люди, На цыганочку глядят. На цыганочку глядят. На цыганочку. Гадочку глядя.